Что мы знаем очень многое о учителях одной школе. Но на самом деле это не так. Давайте познакомимся с учителями поближе. Вера Владимировна Четина очень любит отдыхать на курортах Пермского края. По возможности ездит на Черное море. Любит общение с подругами. Ее лучшая подруга Елена Владимировна Чеботарь. А также у нее растет замечательный внук. Еремаза Светлана Георгиевна родилась в Пелиси. Ее любимое блюдо – лобио из зеленой фасоли с орехами. Ее муж – доцент кафедры общей физики в университете. Светлана Георгиевна говорит самый лучший грузинский тост. Марамигина Надежда Викторовна очень любит путешествовать. Она возила своих учеников в туры по городам России и даже за границу. Семья для нее – самое главное и ценное в жизни. У Надежды Викторовны есть три внука. Ее сад самый ухоженный и аккуратный. Нургалиева Флюза Замилевна в летнее время работает в детском загородном оздоровительном лагере «Новое поколение». Она очень любит заниматься вожатской деятельностью. У плюса Замилевны самые длинные волосы в школе. Малмыгина Юлия Рамилевна закончила школу номер 22, но свое сердце отдала школе номер 21. Она растит великолепную дочку Ксюшу и, в отличие от большинства девушек, предпочитает мясо, а не пирожные. Богомолова Любовь Владиславовна, помимо работы в школе, играет в театре у моста, занимается благотворительной и волонтерской деятельностью. Родилась в поселке с удивительно красивым названием Светлополянск. Ее самая сокровенная мечта – отправиться в путешествие по золотому кольцу России. У рассорченных Любовь Федоровны пять братьев и четыре сестры. Ее муж-охотник, а дочка Анюта занимается танцами и достигла больших успехов. Любовь Федоровна не упускает ни единой возможности отправиться с ней на гастроль. Пермякова Наталья Владимировна очень вкусно запекает рыбу в фольге. Просто невозможно оторваться. Любит работать по ночам, не забывая при этом звонить коллегам. На работу и с работы ездит только на такси. У Веры Юрьевны Килиной есть великолепная дача, на которой живут уникальные ручные белки. Она их кормит кедровыми орешками. Эти белки уникальны тем, что орешки они берут только с ее рук или рук ее мужа. Майя Аркадьевна Вдовиченко долгое время работала за границей. Она выступала в различных шоу и является уникальным человеком по постановке танцев самого разного жанра. Она очень любит животных. У нее есть две собаки, кошка и любимый кот Марик который будет ее каждое утро. И даже выходные не являются исключением. Полиева Ольга Петровна очень хорошо готовит. Среди всех учителей школы у нее самый маленький размер обуви. Никогда не скрывала своих мыслей. Обладает тонким и изысканным чувством юмора. С готовностью принимает и поддерживает все инновации и нововведения. Фотохудинова Венера Рафиковна приехала из Горнозаводского района. Работает в школе первый год. Ее мама делает уникальные поделки в технике декупаж. А сама Венера на эталон стиля и элегантности. У дайбовой Надежды Васильевны есть два прекрасных внука Игорь и Никита и две замечательных внучки Софья и Маша. Надежда Васильевна с удовольствием делится рецептами своих любимых блюд, а в детстве она занималась танцами. Без матерных Ирина Валерьевна. Гордится своей дочкой Машенькой, которой два года. Также Ирина Валерьевна прекрасно разбирается в компьютерах и разводит рыбок. Саполова Ольга Александровна любительница черноморского отдыха. Не упускает ни единой возможности съездить на Черное море с семьей. А также дома у нее живет очень милая собачка. Ступникова Тамара Борисовна. Всех ближе живет к школе. Внучка Леночка – ее самый главный смысл в жизни. Работа – стержень, который позволит вести активную, яркую жизнь. Тамара Борисовна более 20 лет работала заместителем директора. Чебатарь Елена Владимировна 55 лет отдала родной 21-й школе, сначала обучаясь, а потом и работая здесь. Ее пример для подражания – ее учитель, который также работала в школе всю свою жизнь. Фролова Галина Николаевна закончила музыкальную школу по хоровому пению, несмотря на то, что занималась спортивным ориентированием. Галина Николаевна окончила школу с серебряной медалью, имея всего лишь одну четверку по физкультуре. Восьмой год работает в нашей школе, семь из которых директором. Галина Николаевна начала свою карьеру в нашей школе учителем начальных классов. Сейчас ребята, которых она учила, перешли восьмой А-класс.